Ну что ж, всем привет Сегодня у нас пришло 3 часа назад буквально дополнительная информация о обновлении сегодняшнем Вот оно очень большое, я уже его перевел в моей группе ВКонтакте Есть первый пост, 53 секунды назад я его сделал Что ж, давайте посмотрим, что у нас изменяется ну, во-первых, у нас новые герои, это землекрушитель Валентия, все с ней хорошо знакомы, чуть позже о ней поговорим. Далее, ССР Бесконечность Марлин. вчера мы о ней уже поговорили, она плохой персонаж, но она халява, ничего об этом не поделать. Далее, на конюне празднования дневного праздника, события входа в игру, получение по одному билету мультивызова каждый день для баннера в честь 100 дней, это неплохо. Далее, по поводу баннера. Получите нового персонажа Мерлин гарантированно, получите достаточно очков лояльности для получения Леона с принцессой Элизабет и внешек таверны. Не знаю, что это значит, то более подробно это, скорее всего, внешне. Сверху у нас такая есть шкала. При заполнении на 10 очков мы получаем принцессу Элизабет. Наверное, это так работает. Вчера уже была некоторая такая информация об этом, Ну, в любом случае такая вот предварительная версия у меня есть. Далее, изменение темы таверны. Э, период после обновления, которое у нас сегодня будет, и до 23 июня э, у нас внешний вид таверны будет изменен на тему празднования 100дневного праздника. То есть все будет изменено под праздничную внешность. Также, если вы измените внешность своей таверны, то обратно вы их сменить уже не сможете. Так что сидите, просто радуйтесь тому, что у вас сейчас есть. Просто красиво будет, просто завершится вот это вот, и дальше как-то оно будет. Но также она, эта мебель, будет без бафов особенных каких-то, но мебель с бафами придет чуть позже, как нам написали в нашем обновлении. Далее, новые особенности. Патруль. То есть, завершив пятую главу, эпизод 45 после нажатия книпки, кнопки «Битвы» вы сможете найти новый контент «Патруль». Вы сможете получить всего билеты быстрого прохождения, кулинарные ингредиенты, сундуки для пробуждения и многое другое в этом обновлении. Герои в «Патрулях» все еще могут быть использованы в другом контенте. Это на всякий случай, если вы будете задаваться вопросом, а будут ли ваши персонажи возможны, будет ли их использовать в других местах или же нет. Вот так вот выглядит у нас патруль в виде внешнем. Билеты быстрого прохождения также будут доступны после 45 го эпизода 5 главы. После нажатия кнопки битва вы сможете использовать билеты быстрого прохождения против битв с боссами бесплатных этапов битв за форт Салгарес. Билеты быстрого прохождения также потребляют соответствующее количество выносливости. Так выглядят билеты быстрого прохождения формы социальные ссылки. Вот так вот выглядеть будет кнопка ссылок. Будут находиться в таверне, за исключением режимов битвы, там сюжетка в реальном времени или еще чего-то. Также переработка вызова снаряжения Хоука и со с автосохранением снаряжения. Что это значит? Возможность автовызова снаряжения Хоука. Возможность настроить, что останется, а что продавать при автовызове у Хоука. Возможность предварительно настроить параметр сохранения и вызова снаряжения в настройках баннера снаряжения Хоука. Где это находится, это находится в вызове там в магазине, снаряжения Там вы сможете вызывать там ежедневно, у нас по одному можно вызвать, и еще за золото вы можете вызывать. Там еще за ключики можно вызывать. Снаряжение. Вот это все к этому баннеру. Также баф от вашего общего быка аккаунта будет применен баф к вашему аккаунту определенный, подробнее вы уже увидите в самой игре. Также у нас появляется возможность проверить экипировку героев, то есть будет дополнительная кнопка, которая вам будет показывать, какие сеты одеты на ваших персонажах. Данный скриншот взят с обновления, плюс оно еще из тестового сервера. Это неплохо. Далее изменения бафа Вероники, что мне очень сильно не понравилось. Во-первых, Вероника будет... Доступно после главы 3 эпизода 25 ⁇ Столица мертвых ⁇ Это мы и раньше это знали. Что у нас здесь появилось? Или же изменилось? Вы сможете пригласить ее в таверну раз в неделю бесплатно. Раньше можно было раз в день ее приглашать бесплатно. Сейчас раз в неделю. Также постоянный баф появляется. Баф Вероники будет применяться всегда после очистки седьмой главы эпизод 122 в Друид Священных Земель. Как это работать будет, я не знаю. Серьезно. Я это не помню, чтобы таким вот образом было на японской локализации. Но что нам говорит еще подсказка, Вероника больше не будет прибывать в качестве гостя после этого обновления и не может быть приглашена. То есть, она будет, видимо, появляться раз в неделю самостоятельно когда-то. То есть, вам ее еще придется ловить, а самостоятельно пригласить ее вы уже не сможете. Это очень печально. Также у нас донатные всякие плюшки появились. Главные наборы там накануне празднования, стадневного праздника, комплект костюма, ну и так далее. Скидки наборов там появляются. Также у нас разное есть... Вот это вот я перевести не смог, что они здесь имеют в виду. Поэтому если вы понимаете, что это написано, то напишите в комментариях, как это правильно переводится. Я закреплю ваш комментарий. Более высокая скорость анимации при улучшении снаряжения и изменении характеристик. Вот не придется сидеть по 5 минут, чтобы у вас снаряжение улучшилось. Там оно ну, минуты 2, наверное, будет по времени улучшения. Также скорость анимации не будет Изменена, если вы будете по одному улучшать. Изменения в настройках по умолчанию системы последовательного улучшения также появятся какие-то. добавят функцию продолжения для основных этапов, потребляет три бриллианта. Но ну, если вы не смогли убить босса, у вас персонажи умерли, у вас будет возможность продолжить вашу битву на том месте, где вы начали, и, скорее всего, у вас будет какая-то дополнительная там плюшка, либо у вас персонажи будут с умениями, либо еще как-то. Ну, в общем, посмотрим, как это будет реально выглядеть. Также добавят награды быстрого очищения в ежедневные задачи. Ну, это, в принципе, логично. Исправят отображение японских субтитров в главе 10 видео предварительного просмотра. Скорее всего, там какие-то были проблемы. Я этот видосик не смотрел, поэтому я не знаю, что там могло быть. Также переместить ежедневные игровые события в раздел ежедневных задач. Неплохо, вот так вот будет она выглядеть. У нас теперь э, два дополнительных э, ивента: Босс-батл и очистка смертельного поединка. Два кристаллика. Ну вот так вот это будет выглядеть теперь. Раньше она у нас находилась в... Ивентах там вот находилось, там вам приходилось смотреть что да как, как это выполнять и так далее. Далее, можно проверить через квесты ежедневные задачи. Вот так это у нас выглядит. Битва с боссом гильдии, босс Эйнек будет доступен после сброса гильдийских боссов 7 июня. Это круто. Новый босс это у нас уже экстремальная сложность, если я правильно помню. экстремальной да, экстремальная сложность, сложность адская у нас еще не появлялась. Далее, матчмейкинг на арене будет доступно после сегодняшнего обновления. Как принять участие? Вы должны быть чемпионом в обычной арене после сброса арены, но до подсчета рангового матча. Что это значит, вы, скорее всего, узнаете после того, как мы зайдем в игру, если вы дошли до этого ранга. Также можно будет участвовать, если вы достигнете уровня чемпион во время ранговых матчей, то есть если вы достигли чемпиона, то, милости просим, идите теперь ранговые матчи, покоряйте или еще что вы хотите с ними делайте. Игроки уровня чемпион могут набирать только фестивальные очки в рейтинговых матчах, то есть выше 4050 вы не сможете подняться на, обычном, на обычную арень, поэтому вам придется сражаться с рейтинговыми участниками уже. Ну, это донатеры всякие и так далее. Баллы фестиваля будут спрошены до 4000 при расчете рейтинга. А ваше размещение будет основано на получаемых вами фестивальных очках, непосредственно перед окончанием рейтинговых матчей. Вот так это будет выглядеть. Как это будет работать, вы уже, думаю, сами поймете, когда вы достигнете уровня «Чемпион». Ну, а дальше у нас награды. Награды будут отправлены после сброса арены, лучшие 100 получат награды в зависимости от их размещения, а те, кто не входит в топ-100, получат награды уровня «Чемпион», как и задумывалось. Также у нас 100 лучших игроков не будут опущены ниже чемпионы из-за сброса расчетов. А те, кто не попал в топ-100, будут сбросаны на чемпион 1 после сброса. Вот так вот у нас выглядят. регулировка баланса. Навыки изменены немножечко. Теперь у нас ранг 1 имеет эффект. Пример приводим. Наносит урон равный 2 200 там 20 атаки одному врагу первое что у нас было до а после у нас снимает бафы с одного врага наносит урон равный 220 процентов атаки как это получается ну в общем они решили немножечко сбалансировать персонажей какие персонажи у нас добавлены в это то в эти изменения принцесса леонаса элизабет дела дрейфус Руины и Римуру Темпест. Неплохо. Э -э, скорректированы навыки с эффектом руины. До да, руины увеличивает урон на 20% за дебаф. Э и снимает э дебафы с противника э с цели. Как вам будет удобнее. Ну и после у нас будет увеличивать на 30% за дебаф. И снимает дебафы. Это неплохо. Э -э, кто у нас с таким вот играется? Большой Кинг... И догет. Неплохо. В принципе, а также редактирование, описания науков. Там просто сами эффекты, они не изменились, но описание скорректировано. Это детонация, отмена стойки, восстановление после удаления и дебафа уклонения. Ну, в принципе, вот такое вот у нас обновление. Костюмчики к нам еще не завезли. Обновление, скорее всего, будет у... на следующей неделе с костюмчиками. но вот такое вот у нас обновление. Что можно сказать по поводу Валентии? Валентию можете не вызывать, если такого не сильно горите от нашего синего Демона Мелиудеса. Мэрин, она у вас халявная будет. Так что вот так вот получается. По поводу Вероники я так сильно не буду вас кичить, мол, все плохо. Но просто примите к сведению, что она у вас будет раз в неделю, теперь бесплатный, а не раз в день. Ну и также у нас будет какой-то баф Вероники после очищения 7 главы 122 эпизода. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну что ж, с вами был, как всегда, я, Макс, это был обзор обновления, который сейчас идет, потому что у нас 8 часов утра. Ну что ж, с вами всеми был я, подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании на группу ВКонтакте, где я пошу вот такие вот переводы обновлений, ну а если хотите меня поддержать, ссылка в описании. До новых встреч!